Oh, Всем большой футбол, дорогие друзья, FIFA прогноз в эфире вашего любимого телеканала Универ ТВ, студии Роман Полинсков, Александр Дегтярёв, Саня. Большой тебе привет. Здоровки. Давно не виделись. Примерно не виделись. открытие чемпионата мира. Ну, мы все это время переезжали со стадиона Лужники на стадион Сан-Сиро, где будут играть одни из самых топовых. Просто самые топовые итальянские клубы. Да, команды Это Милан против Лацио. Центральный матч очередного тура чемпионата. Италия. Итак, Саш, давай перейдем, наверное, к букмекерам. Что, букмекеры считают, что этот матч может завершиться с любым абсолютно исходом, потому что ставка на победу Милана а, примерно 2,5. 1XB дает 2,52, это самое большое. А на победу Лацио 2.99. На ничью, соответственно, самый высокий коэффициент тут больше трех. Но в целом можно сказать, что это игра на три исхода. Также все букмекеры считают, что этот матч должен завершиться с более чем а, тремя забитыми мячами. 3 и более, потому что на тотал два с половиной больше, коэффициент 1.7 и может быть чуть выше. На ну знаешь, я вот не меньше... тем к, букмекерам, которые ставят слишком низкий коэффициент в сторону Милана, потому что ну, Милан не сможет реально победить в этом матче. Ты я так вот... считаешь? Вот Сколько бы я ни сидел в футболке Милана, я не думаю, что они реально смогут победить, зная, что у этой команды очень большие проблемы, с которыми мы надеемся, что Милан справится. Потому что надоело смотреть на Милан в середине турнирной таблицы. Но посмотрим, может, в все-таки попадут, выиграв Лигу Европы. Ну а почему бы и нет? Мне кажется, что этот матч должен завершаться в ничью. А это самая сочная ставочка. Ну и давай посмотрим, как завершится этот матч. Мне кажется, здесь тоже будет ничейка. Да, я предлагаю посмотреть, что предлагает Уильям Хил по коэффициентам. Именно 2.30 пользу Милана 2.70 в пользу Лацио и 3.40 на ничью, а по мячам они вообще ничего не дают. Но смотри, 3.40 на ничью это достаточно сочно, вполне... Почему бы и нет? Если матч завершится 1-1 и 2-2, даже этот я буду достаточно удовлетворен и, наверное, даже закину ставочку на ничейный исход. Погнали! Mm -hmm. Погнали! так очередной тур итальянской итальянского Милан-Лацио. Вперед! Форму я возьму стандартную, не зря я в ней сижу, сижу. правда, эмблема у меня немножко другая. Но у тебя прошлогодняя или позапрошлогодняя? Позапрошлогодняя, 14-15. Я выберу вот эту форму, потому что она немножечко подходит под мой шарфик. Я его выбирал под цветолацио, хотя это шарфик и лацио. Что ж, по составу. Так, в принципе, я думаю, лучше все-таки поменять на атакующее. Это моя самая любимая схема. 4-3-3 атаку. Где она тут? атакующие. Ах, что я делаю. И я думаю, то, что можно сначала выпустить Чалхана Глу вместо Кисье, а потом поменять их местами. А вот, кстати, нормальный вратарь подъехал в Лацо, почему бы и нет. Маркети. Ну, это, в принципе, нормально. Это лучше, чем Но для а, уверенности Стракоша, я пойду. этого человека хочу перенести вообще сюда. Это Рикардо Монталиева, человек, которого давным-давно пора гнать из большого футбола. Итак, стадион Сан-Сиро, матч Сан-Сиро. Мне почему-то не хочет делать... О, почему все в нападении? Атаку я хочу, я хочу просто атаку. Знаете, дорогие друзья, если вы захотите разозлить болельщика Милана, достаточно просто назвать Сан-Сиро стадионом Джузеппе мяца. Да, но зна... люди, которые знают историю, они прекрасно знают, почему этот стадион называется именно так. Все потому, что Джузеппе Миацев успел поиграть и за ту, и за другую команду. И почему-то ставят пенальти. А я не знаю почему, но я сейчас забью походу. Давай со стрелочкой. Да. Пенальти в этой игре самые ужасные. Чиро и Мобили забивает... На пятой минуте первый гол. Mm. Ну, я не понимаю, за что там было пенальти. Я тоже, там, скорее всего, была рука. Ну что, это не фол, что ли? что то я я, я я вообще не понимаю, что с судьей сегодня творится. Ну там фол был, как бы. <гас> Добил бы вратарем, нормально был бы. А! <гас> Тащит стенка этот удар. Но... И мобили в подкате стелятся. Вот такие вот вещи. Не хотите ли? Нет, не хотите ли. Отдаем на Сусу, на человека, который подает большие надежды в Милане. И подает мяч, наверное, да? Не И подает, нет. а забивать должен был. Как думаешь, Рома, какие перспективы у старшего Донорума? А, протирать э, скамейку стулья. клуба. Что? Что? Что? Что? Погодите-ка. Ну как, блин. Ну, Я блин. вам руки поотрываю. Вы что творите? Демоны! Я не знаю, зачем они это делают, Ровно. они это делают. Вот! Вот! Вот! Это как? Я не знаю, что это было, но.. Господи, боже мой! Вот смотри. Это лучший голос с пенальти, который я когда-либо забивал. Серьезно. Давай просто не будем играть в футбол, а искать судейские косяки. Хотя, по-хорошему, там оба пенальти были очевидны. У тебя просто два волейболиста встретились в штрафной своей. Вот, Но здесь сатруха. он, ладно, да, ладно здесь он просвистел. Родригес, удар поворота И по И Почему он еще не играет Сер в сборной Сергей Александр Донарумов. 3-0. Доставай. Лолич. Это Лолич. Это Слава Богу, наш матч не видит Тициану Крудели. <с pregnancy> Я думаю, он бы очень сильно матерился на итальянском. Это гол! Это гол! гол это гол! Я даже порадовался. Сусо! Сусо! Он так говорит? Да. Он примерно так говорит. Я думаю, он кричит гораздо громче. лучше. Гол! Гол! Гол! Гол! Гол! Гол! Нет, нет, нет, нет, не надо так, не надо печали. Печа, что? И вот этот впереди. человек, и вот этот человек должен заменить Криштиану Роналдо сборной Португалии. Вы что, прикалываетесь, а? Да. Ну что, вот так вот. Можем Пришли что? китайцы и сделали так, то, что матч у нас закончится со счетом 1-3 в пользу Владцом. Но... Давайте будем делать поправку, то что ну, таких пенальти не будет, потому что игроки настоящий футбол не настолько тупы, как игроки модельки именно FIFA, и они не будут вот так вот руками размахивать и а, мячик, давайте но в целом, бьет". исход матча 3-1 достаточно близок к реальной жизни, потому что я считаю, что Лацио в этой игре будет близко к ничей, но, наверное, в концовке дожмет и победит, ну, со счетом 2-1, скорее. Ну, да. Посмотрим. Наш прогноз такой, что матч закончится победой Лацо. Какой счет, мы говорить не будем, но победа Лацо. К сожалению, в это я тоже верю, хоть я и являюсь, можно сказать, Давай ярым, ярым мы, фанатом мы, мы Милана. Я, я лично надеюсь ищи. на ничью, но все-таки, как показал наш матч, скорее всего, будет а, счет 2-1-3-1. И ребята, те, которые играют в футбол, никогда не стойте на воротах, когда вам бьют пенальти так, как стоял до Нарума. Это просто кошмар. Остановиться посреди вот, э удара и потом обратно <свят> прыгнуть в сторону мяча. <свят> Это был матч Милан-Лацо э на стадионе Сан-Сиру. Счет 1-3 в пользу Лацо. Роман Полинсков, Александр Диктюрёв. Для вас этот матч сегодня играли и анализировали. Пишите в комментариях, какой матч вы хотите еще посмотреть, чтобы мы его проанализировали. Всем футбол, дорогие друзья. Еще увидимся. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.